Как сделать так, чтобы ваш интересный и полезный контент наконец стал приносить покупателей? Ничего сложного, смотрите видео до конца и все поймете. Привет, с вами Полина и фишки SEO. Яндекс.Дзен – это сервис персональных рекомендаций и платформа, с помощью которой авторы могут размещать публикации и находить своих читателей. Конечно, многие специалисты хотят использовать Дзен для дополнительного привлечения трафика и клиентов на сайт, но вы можете им воспользоваться, даже если у вас нет своего сайта. Особенность сервиса в том, что как только вы публикуете свой материал, специальные алгоритмы подбирают для вас подходящую аудиторию. Но как все-таки Дзен подбирает и показывает ваши публикации в ленте? Давайте посмотрим. Что нужно знать при публикации материалов? Уникальность контента – текстов, видео и фото. Как я уже говорила, Дзен не любит показывать контент, который был опубликован вами ранее или кем-то другим. Аудитория Дзена постоянно растет, так что сервис не зря так жестко подходит к показам материалов. Выдерживайте оптимальный объем текстов, раскрывайте информацию и не лейте воды. Никто не любит читать просто текст. Используйте списки, подзаголовки, визуальные материалы. Не будьте желтушниками. Пишите заголовок соответствующей обложке и теме статьи. Слишком вызывающий может привлечь внимание, а дальше, если текст не будет соответствовать, то будут отказы и показатели будут снижаться. Выбирайте тему, в которой разбираетесь. Не пишите обо всем. Рассказывайте честно и для пользователей. Не ищите сразу коммерческую выгоду в своих публикациях. Создание настройка канала. Название и описания канала не должны содержать нечитаемые символы, программный код, ссылки или нецензурную лексику. Загрузите логотип, фотографию, укажите ваши профили в социальных сетях, телефон и почту. При работе важно помнить, что удаление канала возможно только через техподдержку. Наберитесь терпения, алгоритмы не сразу подберут аудиторию, кому показывать ваши материалы, поэтому может пройти пару недель, пока Яндекс сможет распознать ваш контент и давать вам больше дочитываний. После того, как вы пройдете требования к монетизируемому контенту, можно будет поменять адрес страницы в Дзене на более короткий, например, как домен вашего сайта. Редакторы не могут вручную указать тематику канала, она определяется автоматически алгоритмами Дзена. Единственная возможность найти своего читателя – это грамотно подобрать контент и выставить теги. Какие бывают форматы публикаций? Статьи. Несмотря на то, что в Дзене нет привычного HTML-редактора, вы можете делать красочные статьи, используя имеющиеся инструменты, например, добавлять подзаголовки, ссылки, гифки и форматировать контент добавлять галерею изображений. Также вы можете разнообразить свой контент, используя виджеты. И совсем недавно в Дзене стало проще создавать опросы и тесты. Теперь для их создания не нужно переходить в интерфейс Яндекс.Форм. При публикации Дзен для обложки выберет самую первую картинку, но вы можете самостоятельно ее поменять. Также вы можете автоматически выбрать предложенные теги или придумать свои авторские, как в Инстаграме. Пользователи могут подписываться не только на канал, но еще и на теги. А сервису это поможет сформировать дополнительные интересы для показов вашей публикации в тематической ленте. Часто говорят о том, что контент, опубликованный в определенное время, способен получить больше просмотров и дочитываний. Мы не будем это подтверждать или разоблачать. Хочу сказать лишь о том, что сервис побеспокоился в вашем отдыхе, и в день вы можете воспользоваться отложенной публикацией. Видео вы можете загружать прямо с компьютера или телефона, тогда в ленте ваши посты будут привлекать еще больше внимания. Осенний дзен радует своими изменениями, и теперь истории заработали на iOS и Android-устройствах. Если у вас есть идеи по генерации контента, но на полноценную статью это не тянет, напомните читателям о себе с помощью историй. Все равно через 24 часа ваши публикации исчезнут. И еще в мобильных устройствах теперь есть возможность публикации галереи изображений. Можно добавить до 10 картинок, сделать для них подписи, но они видны только пользователям мобильных устройств, и продвижение и комментарии для них отключены. Если вы пользователь, которому предоставили права на ведение канала, не спешите радоваться. Дзен развивает свое приложение, но не научился показывать приложение канала, к которому предоставлен доступ. Переключиться у вас просто не получится. Про что писать? Если вам будет интересно, мы запишем для вас отдельный ролик на тему того, как составить контент-план. Он подойдет как для сайта, так и для блога. Из наблюдений могу поделиться, что на Дзене работают хорошо следующие виды публикаций. Обзоры и тест-драйвы. Например, многие увлекаются, когда смотрят обзор новой модели телефона или как тестируют, утонут часы в воде или нет. Опровержение мифов. 10 мифов о правильном питании, 8 популярных мифов о моде, которым давно пора перестать верить. Подборки и рейтинги, например, все фильмы Marvel в хронологическом порядке или самые долгожданные фильмы осени 2020. Экспертные статьи и полезные советы, модные цвета в одежде осень-зима 2020, как мужчинам выбрать костюм и другие, или интересные незаезженные темы, особенно те, которые в тренде. Подключение RSS. Чтобы сократить время на публикацию материалов вручную, в дзене можно подключить РСС. Таким образом, в ленту Дзена будут попадать только те материалы, которые вы разметили. Вы можете настроить внешний вид карточки, выбрать заголовок, краткое описание и изображение. Так вы легче найдете своего читателя. Чем больше алгоритмы Дзена знают у материалы, тем больше аудитории они смогут это показать, поэтому обязательно добавляйте в ленту RSS дату выпуска, полный текст и ссылки на все иллюстрации. Но, естественно, чтобы подключить сайт к Дзена, вам нужно пройти отбор и соответствовать требованиям площадки. Чтобы сайт стал источником Дзена, его собственная аудитория должна составлять 10 тысяч уникальных пользователей в день за счет вычетов переходов на сайт по рекламным объявлениям. Этот показатель должен поддерживаться не менее месяца до начала работы с дзеном, а также во время всего участия в дзене. Контент, публикуемый в дзене, должен соответствовать контенту, представленному на сайте, быть свежим и уникальным, не зарекламленным. Как понять, что я все делаю правильно? В сервисе есть такой инструмент, как карма. Чем качественнее канал, тем выше карма. Чем выше карма, тем больше бонусовых показов автор получает в награду. Карма отображается в редакторе на панели в правой части страницы. Сразу после создания канала автору присваивается статус «Новичок». Карма обновляется раз в неделю. Алгоритмы Дзена анализируют статистику канала и учитывают 5 показателей. Оригинальность темы и текста, качество материалов, вовлеченность аудитории, развитие канала – тут важна периодичность публикации и прирост подписчиков – Влиятельность – это расшаривание вашего контента или упоминание в других блоках. Показатели кармы, естественно, снизятся, если вы ничего не будете долго публиковать. Но если вы регулярно публикуете новые материалы, то карма резко снизилась или обнулилась, это связано с нарушением требований. Статистику по публикациям вы можете просматривать на отдельной странице, скачать отчет, перейти в метрику – для этого вам нужно, естественно, подключить счетчик или анализировать в самом интерфейсе, устанавливая нужный период. Тут вы можете определить наиболее интересные и эффективные темы. В окне «Аудитория канала» вы можете отслеживать качество уникальных посетителей, дочитавших или досмотревших любой из материалов канала в Дзене и количество посетителей, которые подписались на канал. Кроме того, в ленте своего канала для каждой публикации вы сможете увидеть статистику по количеству показов, дочитываний и комментариев. Совсем забыла рассказать, что по мере накопления статистики вам будут начисляться бонусные показы. Бонусные показы обновляются раз в неделю вместе с кармой канала. Один балл равен одному показу. Конечно, продвигать можно не все материалы, а только статьи, которые прошли модерацию Дзена. Бонусные показы расходуются две недели и начинаются только через два дня после запуска. Но эти баллы дают вам дополнительную возможность привлекать больше новой аудитории и увеличивать число своих подписчиков. Возможно, это не станет сразу для вас самым эффективным источником. Но могу сказать из опыта, что при умелом использовании через определенное время вы сможете получить аудиторию, которая не просто будет знать о вашем бренде, но еще вы можете сформировать спрос на свою продукцию, повысить лояльность аудиторию и получить переходы на сайт, которые приведут к конверсии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия ВОБКОМ. До встречи!